Так, всем всех приветствую! Сегодня у меня на обзоре вот такой вот видеорегистратор. Ну, здесь вот параметры описаны. Покупал его год назад, больше года даже. Около 2000 он стоил. Это видеорегистратор для велосипеда. Не странно. Такое бывает. Я им пользуюсь. На велосипедах все крепежи у меня висят на велосипеде. Но я обычно снимаю и у меня лежат в кармане. Вот незаменимая вещь для любого видеоблогера так как его можно положить в карман он очень маленький он выглядит как фонарик и когда идете кадр попался, можно достать его и начать съемку тут всего одна клавиша он очень удобный легок в использовании все находится под крышкой кстати, предыдущий обзор данную ссылку здесь вверху. Ну, на предыдущий обзор, я вот купил, там будут и фотографии, видео. Фотографии, конечно, мягкие какие. Тут у меня сидит 32 гигабайтовая карта памяти. Что здесь у нас имеем? Вот, вот это вот, когда заряжаем, отходим сюда. Делаем щелчок. И тогда он спокойно заряжается. Если вот здесь находится, то он не заряжается. А работает как видеорегистратор. Он думает, что он подключен. Ну и все, здесь вот переключение между фотографированием и видео. Вот. И микрофон. Я не знаю, вот я не пробовал, можно ли сюда ставить дополнительный микрофон как-то и все и и обычно такая батарейка хватает ее вообще надолго но честно говоря, я заряжаю ее очень редко такая вот она. лучше не разряжать до конца легкая сама эта вещь легкая есть я уже на своем канале делал ролики в виде регистратора. Кстати, вот этот колпачок, крышка, дырочка. Если надо снимать со звуком и нет влажности, то можно вот это использовать. Есть другая еще, именно где-то у меня она хранится. Без дырок. Ее можно снимать под водой. Кстати, вот там будет ссылка. В конце видео будет ссылка на видео. Я делаю полный обзор этой где камера, можно так ее даже назвать там и фотографии и даже показывает, как я под воду снимаю рыбу реально очень удобная вещь ссылка на нее будет в описании кстати, когда заряжается может, конечно, работать. Это допустим, включаем все, значит, он включен, он вибрирует чтобы снять видео, надо еще раз нажать и начинает мигать Значит, идет съемка. Делаем паузу. Пять нажимаем. Пять мигает. Значит, если делаем фотографию, то кнопка горит красным светом. включаем, Когда заряжаем, тоже когда подключаем, кнопка начинает гореть синим светом и мигать. Как будто снимает. Чтобы заряжаться, надо все там, я показывал, переключить. И кнопка горит красным, но не Если она мигает, значит камера заряжается. Как только мигать перестала, все узнаете, что камера зарядилась. Можно вытаскивать и дальше пользоваться. Снимает он. Там можно устанавливать. Ну, это в предыдущем видео я все показываю. Там дата файл есть, в котором можно установить дату установить. Так, системную. Ну и он будет отчитывать дату, дата будет постоянно меняться. И можно установить размеры файлов. Я 4 дидбайта, кажется, установил. Вот такой небольшой обзор. Как это, проверено временем. Эта камера. Так что можете смело зайти по ссылке и покупать. Она очень такая... Ну, неприхотливая, Если можно так сказать. Очень простая, но в то же время, как ни странно, качество видео довольно-таки хорошее. Ну, вот, там будет сказка, и там увидите, там много все посмотреть, поюзать, полазить точнее, и сделать может быть выбор. все. Всем прощаюсь, ставьте, точнее, до свидания, ставьте лайки, заходите в гости, смотрите другие видео, подписывайтесь обязательно.